всех приветствую на своем канале с вами я хикан сегодня у нас обзор на lamborghini кунтуш это наш совместный пак с тимеем world cars здесь еще будет много машин и это первое перв, первый слив беты, можно так сказать вот так вот она выглядит кстати у нее двери наверх открывается фары все работают в принципе к сожалению не открывается багажник и капот ну ладно Здесь у нас первый бак, в принципе. Так, закрыть надо дверь. Также вот горят фонари. идет из выхлопа дым. Только не оттуда, надо будет исправлять. Немножко башка торчит, в принципе. Ну, надеюсь, это не сильно страшно. Также здесь будут скоро номера. И так далее. Она очень медленная, к сожалению, но так нормально, как бы. Мы ее делали дофига времени, потому что кое-кто ленился и не хотел делать конфиг. Здесь будет вот скоро Кадиллак. Вот, Колеса. Интересно, подождите, это Кадиллак может поставить колесо? Не, нельзя. Здесь она еще очень много баганая, но баги будут справляться и также будет вам сливаться. Кадилак, когда, будет, когда мы его сделаем, он тоже сольется. Ну, на этом, наверное, все. С вами был Яхикан. Играйте на здоровье.